Друзья, всем привет! Очень-очень много рецептов мы с вами пробовали с огурцами, но сегодня сделаем жареные огурцы. Честно сказать, я сомневалась, когда готовила это блюдо, что это будет вкусно, но мне очень понравилось, и поэтому я хочу поделиться с вами рецептом. Нам понадобятся, собственно, сами огурцы, соевый соус, соль, картофельный или кукурузный крахмал, у меня был картофельный, и немного кунжута. Берем огурцы, хорошенько их моем, вытираем бумажными полотенцами, срезаем хвостики и нарезаем на брусочки. В принципе, огурцы для жарки можно нарезать так, как вам удобно. Можно нарезать на колечки или на полукольца. Но мне кажется, что брусочки самый подходящий способ. Нарезанные огурцы перекладываем в глубокое блюдо или в миску и засыпаем солью. И это делается для того, чтобы из огурцов ушла вся лишняя влага. Потому что при жарке, как известно, лишняя влага нам точно не нужна. Перемешиваем огурцы с солью и даем им постоять примерно минут 30-40. Затем огурцы выкладываем на бумажное полотенце и сверху тоже промакиваем бумажным полотенцем. Еще раз повторю, это делается для того, чтобы убирать всю лишнюю влагу из огурцов. все, почти готово и почти что можно жарить. Теперь снова складываем огурцы в глубокое блюдо и насыпаем крахмал. У меня был картофельный, но можно взять и кукурузный. И все это хорошенько перемешиваем. В сковородке разогреваем растительное масло, у меня было оливковое. Выкладываем туда наши огурцы и жарим. Жарим, как обычно, с двух сторон периодически переворачиваем. Крахмал будет нагреваться и немного склеивать огурцы между собой, не пугайтесь, это нормально. Когда огурцы остынут, крахмал придаст такую классную хрустящую корочку и впитает в себя всю лишнюю влагу. Жарим огурцы до красивого золотистого цвета с двух сторон, затем снимаем сковородку с огня, наливаем к соевый соус и насыпаем куджут. Все это хорошо перемешиваем и можно кушать. Вот такие вот жареные огурцы у нас получаются. Обязательно попробуйте, я уверена, что вам тоже понравится. Приятного аппетита!